К здравости, вот здравый наш соратник, активнейшим образом начал просыпаться, пошли процессы невероятные, просто ощутимые, я очень рад за нашего вот, соратника, отменные просто успехи в деле продвижения к свету, к правде, к справедливости, к здравости. Здравия соратники, здравия Олег Сергеевич, благодарю за совет обратиться к своему роду за помощью, буквально за несколько минут, все поменялось в лучшую сторону. Вот уже сутки, все, кто пару дней назад меня прибить хотели, ведут себя со мной вежливо и с добротой. А тот родственник, кто меня оболгал и кучу зла в мой адрес сказал, оказывается, ему в тот же день обратка пришла. Пояснение. Его родственница в больницу попала, и похоже, что сразу же после нашего с ним разговора. Сейчас прошу свой род ее исцелить и сам посылаю ей энергию исцеления. Так как она очень хороший человек, и не гоже ей получать оплеухи за других. Вот поясняю, значит. Вот это вот, э, мудозвон вот этот, который там родственник, э, какой-то родственник, вот он переправил, блин, вот эти вот. Посему очень внимательные будьте. Вот. А сила за вами, род, стоит, это сила немеренная. Она создала вообще всю вселенную. По целенаправленно вот так вот действует и организованная. Заметили, опять же, проверяют светлые силы, его рот проверяет, заметит ли он эти вещи, поправит все это дело. Вот, прекрасно, он это все заметил, что вот этот тот мудозвон перенаправил куда-то от себя, чтобы стрелки перевести. вот А вот эти все хитрозадые, хитроделанные, которые обесовленные или вообще демонизированы они так и норовят зло перенаправить на кого-то, от себя отвести. Вот, умница, молочина, здорово все, прекрасно, действуй во благо. Вот пишет Капсом даже Соратники, если дела совсем плохи, просите помощи своего рода Род беде не оставит Благодарю, здравие, процветание, благополучия вам, мои соратники Вот прекрасно, очень здорово, что вот идет подтверждение от тебя От тебя и от других самых светлых, самых продвинутых соратников Очень рад этому Вот, значит, чтобы особо Далее значит да, Вот такие эти самые Чтоб особо вы не зацикливались на этом Я же еще раз повторяю Все это дело спецслужбы оздоравливаются Все дело процессы идут Нормально все это идет Надо уверенности Кто работает в этом направлении Действуйте вот Получайте добро от рода поддержка В благих действиях Потому что гадов подонков Надо ущучивать и уничтожать отсюда. Это не все будут делать все подряд человеки не обязаны вообще в это дело морать руки. Это должны работать спецслужбы. Те, которые взяли на себя э, погоны, одели, взяли на себя их, как говорится, под козырек, выполнять, ограждать. Они, наконец-то, блядь, должны выполнить то, что должны были начинать с самой перестройки. Мишу комбайнера надо было изолировать еще в 84-м, блин. И начать его пытать, откуда, блин, вот эту вот хуйню, Идет на Советский Союз, вот это говновозило все это дело. Вот тогда нужно было арестовывать это все гребанное политбюро этих старых пердунов. вот И пытать их, что за херня происходит в Союзе, почему Союз разваливается на глазах. Мощнейшее такое дело. Так вот, значит, опять же, чтобы не было этих увлечений. Гражданством там, хоть РФ и вообще этой гнилой структуры, которая вообще не существовала и не существует. Но даже чтобы не было увлечениями гражданами. Что такое граждане? Это огражденные. Вспомните опять же, оградка на могиле. Вот. Вам же всегда и во всем говорили. Вы с 1899 года считаетесь дохлыми. Вот. Оградка. И вот вам паспорт дали. Все, что вы дохлый, а те, которые не дохлые, те умалишенные, которые попросились там гражданство РФ и прочего. Все, поэтому вот так вот, оно все, вот оно. Оно на виду, вот оно лежит. Расщухивайтесь. Ничего, блин, в этом сложного нету. Ну и в другую сторону, чтобы не было дикого этого увлечения, потому что самые продвинутые, светлые, ну особенно, как водится, извините за выражение, бабы. Вот это вытье подумавшее. особенно тех, которые... Э, не имеют рядом разумного витязя. Поэтому хуй знает куда несет. Вот это началось новое поветрие. Причем давно уже началось. Родовые книги составлять. Это, блин, вот это детская забава. Я помню это с третьего класса. Вот эти девчушки начинают эти вот составлять дневники. Кто на кого глянул, стишки туда записывать. Еще ничего, блин, в голове не созрело. Не то, что говорят там в теле. А уже, блин, какие-то там эти самые хренотень. Хотите, составляйте эти родовые книги. Но опять же, вам подсказка есть, даже в этих големудских фильмах. Кто не помнит, посмотрите. Фильм называется «Враг мой». Вот сейчас кину название. Давнишний, 80 какого-то года фильм. Вот пересмотрите его и поймете, что это такое. Значит, опять же, поясняю. Вот эти крайности не нужны. Нужно себя причислить, осознаться к живому человечеству, к живой здравой душе. Как угодно себя называйте, но не лезьте вы в эту оградку. Вы живые, воплощенные здесь. Вы предназначены как боги, асы, творить здесь на земле. Вы ни хрена это не выполняете. Ну хотя бы не лезьте вы в эту оградку в конце-то концов. Ну вы ж не дохлые, что вы лезете в эту могилу? Что вы ходите, вот эти храмы? Сколько можно говорить об этом? На любом современном храме, так называемом, православном, стоит могильный крест. Да ну как же ж, это же элементарно. Нет, вот храм Христа Спасителя, блин. Да все храмы, даже те, которые были изначально нашими ведическими, они осквернены. Туда заходить вообще нельзя. Не то, что там молиться или еще чего-то. На нем стоит могильный крест. Не надо мне рассказывать, что касается, Кривая еще с какими-то лучиками. Это не суть важно. Это могильный крест поставлен. А как его обрисовать уже? Это уже, блин, придумает вам вот эти все мудозвоны. Колокола неправильно звенят. Не нужно их слушать. Они неправильно звенят. Извлекайте из интернета здравую музыку. Есть. Действительно божественное, настоящее. Есть это все прекрасно. Не надо вот этот перезвон. Он неправильный. Абсолютно неправильный. Далее, значит, по этих самых. Если не верите, под вот этой псинагогой изначально закладываются убиенные детишки. Под новыми, типа православнутыми. Но на самом деле это РПЦ, это вот это вот сатанинская черная магическая вот это, в черных клобуках эти поп, прах отцов предавшие. ижешь же на этот самый, на шишку натягивает, так и поставленных резидентов всех. Как вы можете руки целовать этим подонкам, вот этим псам этим? Как это можно? Каждая церковь, обязательно вот этот алтарь, это же оскверненная. В алтаре в этом находятся кости младенцев, убиенных. На этом же же Это все осквернено. Вообще нельзя туда входить. О, ну, наверное, этот стрим этот все-таки урежут, суки. Ну, посмотрим. Надеюсь, все-таки услышат. Значит вот посмотрите эти сам Не надо в эти крайности родовые книги составлять Вот надо блин Вот чтобы это было Вот ясновидение, яснознание чтобы вы помнили все это дело Видели и общались напрямую с предками Не нужно ничего составлять Выйдите вы к осознанию И с вами ваши предки ушедшие будут говорить Они просто как на другом этаже живут Просто как на другом этаже Вот для этого надо то ли телефон То ли звоночек, то ли еще чего-то Каким-то образом Все в любой момент можно со... И это раньше было плоть до там, чуть ли не до самого Всевышнего можно было пообщаться в любой момент. Мне довелось, вот, с определенными, и э, регулярно э, приходило такое еще И я уверен, абсолютное большинство и вас то же самое. Так вот, значит, враг мой, вот вам в помощь, посмотрите, как принято у этих, блин, там же все перевернуто абсолютно наизнанку. Как у этих э, динозавроподобных этих, как они называются. Там вот этот, блин, человек, белый опять же, Пришел на ту планету и рассказал родословную, сколько-то там, 25 или 250 предков вот этого вот э, дитятки, которого он, э, яйцо вылупилось, чужого племени. Он рассказал его родословную. Вот как надо родословную знать. Ну, поглядите на этих самых, э, те, которые э, называют, что они плохие. Тоже в пустынях они живут, но не вот эти писатые, а другие, которые все ругают в последнее время. То они небоскребы эти взорвали, блин, на двух самолетах подлетели, так. -р -р -р -р -р -р. Прямо с ишаков слезли и побежали это, э, бодать этими самолетами небоскребы эти. Ну это пипец. Вот В здравом исламе, вот, э, нарок. Знаете, на, право, на самом деле как, там же слева направо, справа налево поменяно, всего-то навсего. Вот правильно почитайте. Там же как говорится. Вот Олег Сергеевич Пелюгин. А дальше у нас вымыли вот это все дело. Нет упоминания дедушек. Нет упоминания про дедушек, А вот этих вот, где чтут это все дело. Там как пишется. Ибн. То есть э, дальше еще. Ибн, Ибн, Ибн и прочее. Ибн Хатаб. Или там еще каким-то образом. На русский язык озвучьте. Ёбн. Вот и все. Предок. То есть не каким-то этим самым пробирки, а именно конкретно ебан, то есть зачат был таким-то, таким-то, таким-то. И дальше, дальше в глубину предков. Вот. А у нас это вымыли. Вот надо вот таким вот образом. А то книги какие-то будем составлять, которые обязательно какая-то э, пиздота перепишет, или украдет, или сожжет, как до этого было. Вот здесь надо чтить. Вот таким вот образом со своим родом налаживать э, здравые отношения, а здравые отношения как можно наладить? Очиститься, как можно лучше, искренно э, по чесноку общаться с самим собой и просить все время у рода, у своих предков ближайших, те, которые ушли вышли на новый уровень все, и прекрасно будет, и вы увидите там, бен такой-то там и будете вы, сколько там, не иванами не помнящими родства, вам же об этом плюют буквально в глаза. А вы будете прекрасно знать, почему? А как вы будете знать? Ну как вот кто кому довелось в жизни, да, общаться, были дедушки, продедушки, там про вы же это помнили? Там дед Иван или дед Петро, бабка там Марфа или еще как-то, вы же их прекрасно знали. Если вы регулярно будете общаться, вы будете знать про продедушка такой-то и про продедушек этих у вас же там аж несколько штук же. Дело в том, что... И вы всех их будете знать. Почему? Ну, потому что вы с ними будете видеться регулярно. Вот. Поэтому будете это все знать. И не надо никаких там книг составлять. Это, ну, желающие пусть составляют. Но это определенное уже искажение идет. Так, значит, 2 часа 9 минут. Светлые мои соратники. Давайте будем на этом трансляцию останавливать. Сейчас, значит, предлагаю Выходим из нашей священной рощи, промывайтесь водичкой, выходите продышаться. Еще раз повторяю, вы в руках, вот в ладонях или на плечах держите весь этот мир. Начинайте в это верить, проверяйте, все проверяйте. Вот. Но опять же, не будете проверять, не будете общаться с родом, не начнете общаться с родом. К в матери вас уберут отсюда. Ну, нахуй не нужны э, э, псевдочеловеки. Если вы не осознаете все, значит, у вас душа не активировалась. Все, это мусор. А мусор этот уберется. Если вы враг рода человеческого, значит, вами будет заниматься спецура светлая. Вот. Если вы не враг, а только такое шалупонь, вы просто сдохните. Потому что вибрации идут такие, что будут выдерживать только те, которые конкретно направлены к свету, к правде и справедливости. Которым вибрации эти только в помощь. Вот и все. ну все просто на самом деле. Проверяйте и перепроверяйте. Итак, значит...